Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дашевский Александр и компания SPA NATUR, мы делаем новый репортаж. К нам приехал наш клиент Андрей из Канады и я попросил его ответить на некоторые вопросы, которые часто всех интересуют и многие клиенты мне задают разнообразные вопросы. Я составил себе список вопросов, которые мне часто задают клиенты и хочу задать это Андрей. Здравствуйте, Андрей! Я хотел бы, чтобы вы представились, рассказали нашим зрителям о себе немного здравствуйте александр здравствуйте дорогие друзья да действительно я приехала из канады проживаем мы уже довольно таки достаточно лет в канаде приехали вот в испанию буквально такие случайно мы в течение нескольких лет нескольких лет путешествовали по миру присматривали так сказать вторичное жилье где когда-то на пенсии или раньше мы могли бы с семьей переехать и а жить и отдыхать, так сказать, в течение нескольких лет мы путешествовали, изучали Мексику, изучали Соединенные Штаты Америки, но. А обычно что-то в такой стране нам не подходило, то ли то ли климатические условия, слишком жарко, слишком... Это в Мексике, наверное, было да. слишком жарко, да? слишком жарко, слишком влажно, но безопасность в Мексике, конечно же, немножко хромает. Ну вот это нам очень важен такой фактор был, потому что наш ребенок еще маленький, и хотелось бы, чтобы он вырос все-таки в безопасном месте. Тогда я хочу задать первый вопрос, который часто задается. Нашими клиентами и мне клиенты говорят, Александр, но почему вот вы всегда рекламируете вашу Испанию? Почему Испания? Докажите мне, что Испания лучше Италии, Франции или той же самой Мексики или другой страны, где тепло, где солнце и море. Вот я хотел бы задать вопрос. Андрей, почему Испания? Как вы приняли решение и выбрали Испанию? Почему Испания? Да, конечно же, очень такой важный вопрос. Для нас было очень важно, чтобы, во-первых, это было, чтобы вблизи была англи англоязычная школа. Конечно же, это нам сразу предоставило... Компания Спанатур нам выбрали район, где мы могли посмотреть недвижимость очень близко к англоговорящей школе. Я хочу, я, извиняюсь, перебью вас, я хочу сказать нашим кинозрителям, видеозрителям о том, что здесь, в нашем регионе, побережье Коста-Бланка, город Аурела Коста, есть английская школа, называется она «Лимонар», где обучение происходит на английском языке. Дети учат английский, испанский, французский, немецкий, получают хорошие дипломы после этой школы, и могут легко поступить в любой английский университет, или любой страны Европы. Очень котируется здесь этот документ. Школа, тот район, который вы выбрали, я хочу нашим клиентам сказать, это Урела Коста и район Ломас до где 70 процентов населения люди говорят на английском языке я так понимаю для вас это важно ваш регион говорит сейчас на английском языке в Канаде, да да это очень важно это был первый фактор второй фактор конечно же климатические условия которые здесь превосходные это теплая зима теплое лето конечно же и мы собираемся опять летом приехать посмотреть еще и изучить испанию и а также, также немаловажный такой фактор для нас был, это безопасность. Мы, я уже, скажем так, в Испании четвертый или пятый день, но действительно это очень безопасная страна. Следующий вопрос, который мне часто задают наши клиенты, это стоимость недвижимости, какая в нашем регионе. И очень важно, как они будут здесь проживать. Стоимость продуктов питания, коммунальные службы, сколько надо платить. И мы это рассказывали нашему Андрею, нашему клиенту, сколько где стоит. Сегодня даже мы поехали на наш колхозный рынок, так назовем, для того, чтобы вживую Андрей посмотрел на продукты, какую стоимость эти продукты, сравнил с канадскими. Ну, хотел бы, вот, чтобы вы немножко рассказали свои впечатления, мнения по цене на недвижимость, по цене на продукты, обо всем. Как вы чувствуете? Абсолютно. Конечно, я был приятно удивлен, когда мы сегодня утром с Александром поехали на рынок продуктов. Это, конечно, во-первых, это экологически чистые продукты. У нас это называется органические. Тут они прямо из рук колхозников. Мы можем купить апельсины, мандарины, картошку, лук что немаловажно для нас и для нашей семьи, потому что много добавок в продукты добавляется в таких странах, как, скажем, Канада или Америка. А продукты очень свежие, вкусные. Цены на продукты, хочу сказать сразу, по сравнению с ценами на органические продукты в Канаде, в 3, а то или в 4 раза дешевле в Испании, чем у нас. Но я говорю о хороших продуктах также в Канаде, которые называются органическими. Что насчет жилья, то, что мы смотрели в течение 4-5 дней, конечно же, меня тоже очень приятно впечатлило, потому что цены на жилье все-таки все же еще остаются доступными, то, что мы выбрали небольшое скромное жилье для нас, также оно было, мне кажется, все-таки еще... По нормальной цене мы. Недооцененные теперь, так у нас. Недооцененные, называют. Да. да. Что надеемся, <смех> надеемся, что в будущем все-таки цены на это же жилье, что мы будем приобретать, вырастут. А, качество было немаловажно для меня также. А вы занимаетесь, вы занимаете у себя в стороне строительством домов, да, вы знаете, что такое качество хорошо осведомленный в этом в этой сфере. Так что смотрел, конечно же, и очень внимательно рассматривал много объектов. А многие объекты, конечно же, мне не подходили по, по размещению, по качеству, по цене. По Имеет, разные... и есть проблема, конечно, есть объекты, которые строят на поток, большие компании, когда строят 50-70 домов, понятно, качество да. там хромает. Это есть везде. Да, но выбор, конечно же, остается широким. И э, мы вот, в конце концов, то, что я увидел, подошло по всем параметрам для меня и для моей семьи. Надеюсь, моя жена и дочь останутся довольны моим выбором. А близость к школе, а распол... место расположения к, э, к супермаркету, а также, а... также рас... место расположения к морю. Наши клиенты, которые... Приняли решение купить недвижимость в Испании. Идут каждый по своему пути при выборе агента, агентства недвижимости, выбора города, где он должен выбрать эту недвижимость. Я думаю, что и у вас такая же была история. Вы выбирали агентство, выбирали город, регион. Как это у вас все происходило? По какому пути вы бы порекомендовали нашим зрителям идти? Как выбирать регион? Как вы выбрали регион? Что это будет Коста-Бланка, например? Как вы выбрали агентство? Что это будет наше агентство, например? Расскажите, пожалуйста, это полезная информация будет для наших да, конечно, будущих покупателей. Конечно, рассматривали мы несколько агентств по недвижимости, скажу сразу, созванивались, переписывались, получали информацию в течение, скажем, двух-трех месяцев. А Все-таки мы остановились на Espanotour, потому что информацию, которую мы получили и, скажем так, комфорт level uh, уровень уровень комфорта мы получили в переписках и uh, и в беседах даже по телефону мы получили от испанатур и мой выбор uh, uh, вышел на на испанатур что я считаю мы сделали я сделал хороший выбор спасибо Тай, за и, доверие да, пожалуйста и uh, ну скажем так при при прибытии в Аликанте, меня сразу встретили сотрудники ESPA NATUR, которые поселили нас в хорошую виллу, где нам было очень приятно проводить время этих пять дней. Ну и каждый день, конечно же, нас, нас, нам показывали разные недвижимости и выбор, конечно же, выпал за нами. Коста-Бланка это большое побережье и Коста-Бланка делится на Коста-Бланка-Юг, Коста Бланка Север. На Коста-Бланка-Юг находятся такие города, как Торевьеха, Урелокоста, Ламата. А Коста Бланка-Север это называют ее еще Испанской Ривьерой, это города Кальпы и Бенедор, Испанский Нью-Йорк. И мы нашему Андрею, нашему клиенту показали эти города. Мы не показывали только конкретно этот район, где рядом школа. Мы показали все наше побережье, чтобы он мог сравнить и понимать, что сделал правильный или неправильный выбор. Я бы хотел, Андрей попросить вас рассказать нашим зрителям, как происходило выбор и как вы сравнили для себя разницу между коста и Юг и коста север Мы посмотрели с вами вчера ездили специально, посмотрели город Бенедорм. Ваше впечатление о Бенедорме и том районе? Да, конечно, большое отличие к северной части от южной части. Мне как и северная, так и южная часть Коста-Бланки понравилась. Если сказать, что лично для меня и для моей семьи, нам понравилась больше южная часть Теревеха, часть Теревьехи и пригороды, потому что более спокойный район. Спокойный район, тихий, спальный, нет такого большого движения. Мы последних много лет живем в очень большом, крупном городе, где, конечно же, динамика очень сильная. Скажем так, город Бенедорм, может, в сравнении с городом, где я живу, немножко сравнивается также. Шумный, красивый э, бизнес-центр, э, город Бенедорб. А Если, скажем так, вести какой-то бизнес, возможно, и рассмотрел бы я тоже Бенедор. Но для, для места проживания, так как для семьи, спокойно. Э, Покойный район мы все-таки выбрали Теревеху и район, в котором мы рассмотрели, посмотрели эту виллу, в которую мы выбрали. Я хочу в дополнение словам Андрея сказать, что регион города Бенедорма, город Кальпа, конечно, очень интересные места, так как они кардинально отличаются по природе. В городе Таревеха, Урелакоста, Ломата здесь мы находимся на равнине. И это место такое для людей, которые любят спокойный отдых, много гулять. Те города, конечно, немножко расположены, особенно город Кальпа, это горы. И для любителей горной местности, горных красот, это выбор будет просто уникальным. В Беннидорме большое количество разнообразных развлечений, аквапарк, зоопарк. Американские горки, дельфинарии, все остальное. Да, мы же здесь живем таревехи и мы ездим туда на выходные, чтобы поотдыхать. Немного времени, потому что я сам тоже не люблю много суеты. Хотя для бизнеса, если говорить, то там тоже место очень шикарно. Но нельзя недооценивать побережье Коста-Бланки-Юг, так как у нас огромное количество кранов сейчас. А это значит строительство развивается. Да, это правда, это правда. Мы и... побывали в, Тари... в... в Бенедорме вчера. Конечно же, увидели 2-3 больших огромных крана, строительные площадки, но по сравнению с таревехой или с этим южным районом коста это не сравнить. Намного больше строительства происходит в данный момент на южной части коста -Бланки. Ну и также еще хочу отметить, что климат, природа, добродушные люди, это все здесь, в таревехе Приезжайте, смотрите, покупайте, устраивайтесь и начинайте отдыхать. Начинайте свою новую жизнь да. на Испанском побережье, я да. думаю, это очень важно. Дорогие друзья, Андрей, благодарю вас за э, такой развернутый ответ, ваши мнение, ваши чувства вы рассказали. Я хочу нашим клиентам сказать о том, что побережье Куста-Бланки, оно обширно. И большое количество недвижимости, которое мы можем вам предложить, оно несравнимо ни с чем. На любой, на любой бюджет, на любой вид мы здесь всегда найдем для вас недвижимость. Вы можете здесь купить квартиру с одной спальней от 45 тысяч евро. Это очень доступное жилье, и вы будете иметь какую-то квартирку умой. У нас недавно приезжали люди из Канады и купили здесь квартиру за 70 тысяч, две спальни. В комплексе есть бассейн, небольшой дворик. Она, э, женщина уже в возрасте говорит, мне этого достаточно. На старости лет мы приедем, до моря мне 200 метров. Бассейн у меня есть, мне этого достаточно. И когда я дома сказала у себя в Канаде, что купила квартиру за 70 тысяч, мне не поверили. Согласен, не поверят. Цены, конечно, намного выше в Канаде по сравнению с ценами здесь, в Испании. Так что приезжайте, доступное, доступное жилье, цены на жилье, продукты. Экологически чистые, органические, цены на продукты удивительные, как мы сегодня ходили с Александром на рынок и покупали некоторые продукты. Могу сказать, что моя жена будет довольна. Всем спасибо, что посмотрели нас. Спасибо вам, Андрей. До свидания, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, здесь много интересного. До свидания.